Где найти друзей? Друзья, друзей нужно искать внутри себя. Это не просто слова. Действительно, надо самому сначала стать настоящим другом. Другом вообще, в принципе. А что это значит? Нужно понять, во-первых, что такое дружба. Настоящая дружба – это вообще большая редкость. Настоящий друг проверяется очень просто. Ты ему готов сказать все, что ты о нем думаешь, и он... Это примет и не обидится и останется с вами. Это настоящий друг. И если он, ваш адрес, тоже скажет все, что о вас думают, и вы не обидитесь, и вы примете это от друга, то это значит вы тоже настоящий друг. Так вот. Надо много работать над собой, чтобы повысить свое внутреннее состояние, достоинство, уважение. Много женских качеств и мужских, если ты мужчина или женщина. И тогда твоя дружба будет очень богатой. Если ты просто хочешь иметь друга, чтобы тебе было весело, интересно, не скучно, то это потребительство. Сначала подумай, что ты можешь дать. Можешь ли ты быть настоящим другом? Стань настоящим другом сам, и друзья будут обязательно рядом.